Сейчас вот тут я сделал, наверное, один из самых красивых своих кадров Это настолько потрясающе выглядит Не знаю, видите ли вы это? Ну понятно, что на экране, да, не находясь здесь, на этом месте в полной мере как бы это не оценить, но я думаю, может в какой-то степени видео передать насколько это потрясающе красиво утка там какая-то что ли покрякивает